Всем привет, с вами Скелетон, и я продолжаю снимать моды в Майнкрафте. На этот раз у нас будет смарт-мувинг. Ну что ж, погнали! Я все, что он может. М да. Только надо отключить. нож креатив. И что ж, вы видели его падение, вы видели его полет. И так мы не можем перепрыгнуть эту стенку, правильно? Но можно сделать вот так, нажать КТРЛ, он схватится за нее и просто ползем вверх. Все, мы на нее залезли. И можем бегать по ней. Итак, вот еще одна стенка. Так, видите, я не могу до нее допрыгнуть, даже с зажатым КТЛ. Ну что ж, для этого мы зажимаем Shift, пробел. Видите, у нас появились стрелочки. Отпускаем, хватаем. Опять за кнопочку КТЛ. Все, мы залезли. Так, что же нам делать здесь? Мы просто можем пробежать и вот так вот лечь и проползти. Но мы можем еще проскользнуть, но у меня что-то не получается. О, получилось. Также мы можем просто подпрыгнуть и опять же схватиться. Еще мы можем очень быстро бегать. Как видите, у меня включен спринт. Ну все, теперь он будет обратно восполняться и мы будем отождать. Итак, мы можем сделать еще вот так тоже задерживаем КТРЛ и просто ползем. Представьте себе, что мы в пещере, а вот здесь у лава. Мы просто можем запрыгнуть, схватиться за булоки и просто так ползти. Да. Ну что, переходим в белого лица и смотрим. Вот просто у нас сундук, у вас тут все хранится. Вы тут все поджигаете. Да -да -да -да -да. Вот. А если у вас здесь стоит рычажок и у вас есть Smart Moving, вы можете зажать Shift KTL или ползти. Ведь это так просто. Все взоводитель в сундук и все хорошо. Ну а что ж, есть еще одна способность, как я вам уже показала, но она доступна только в креативе. Мы можем сделать как бы анимацию падения в воду. Смотри по линии. Смотрите. Просто ну, вот так вот. И мы можем вот так плавать в воде. И просто вот так сейчас. Так же вот. Аличка нам завидует. Мы можем так плавать, а можем вот так. Ну что ж. Вот и подошел к концу наш обзор модов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Зовите друзей. А с вами был Скелетон Немой Smart Moving. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.